Изначально документ находится в статусе черновик. Для отправки документа на проверку в бухгалтерию пользователю необходимо выбрать статус проверка. При изменении статусов проверка бухгалтеру создается задача. Бухгалтер проверяет заявку на оплату. Если есть ошибки или замечания, документ возвращается на доработку автору документа. Автор документа устраняет недостатки и обратно меняет статус на проверка. Данные действия повторяются до тех пор, пока все ошибки и замечания не будут устранены. При отсутствии ошибок и замечаний в документе, бухгалтер обрабатывает и завершает задачу. После согласования документов СЭТ необходимо предоставить оригиналы подтверждающих документов в сервисный центр. Статус «Принят» будет установлен после согласования в СЭТ, когда в сервисном центре будут приняты все оригиналы документов.